Привет! В игре очень-очень много всяких разных ников, одни крутые, другие тупые, но хочется подобрать себе очень крутой ник, который будет классный и который понравится всем игрокам в комнате. И наверняка ты пришел на этот видеоролик, чтобы посмотреть себе крутой ник. Для того, чтобы тебе было удобнее смотреть, все нужные тайм-коды я добавил в описание. Тайм-коды 1, 2, 3, 4, 5 ника. Также на моем канале есть первая часть про топ-5 ников в игре Among Us. И туда мои зрители писали свои варианты ников. И я взяла 5 лучших из них. Так что если ты хочешь третью часть, то просто напиши свой вариант ника в комментарии. Ну а ты на канале Чайок ТВ, в этом видеоролике я тебе покажу топ-5 лучших ников в игре Among Us. Ну а самый первый ник, о котором бы я хотел рассказать... Это мама я. Это очень крутой ник, и когда, например, тебя выбрасывают с корабля, неважно убийца ты или мирный, то тогда будет написано, мама я не был предателем или мама я был предателем. Конечно, это очень крутой ник, и о нем можно говорить очень много, много примеров можно приводить, но у меня есть еще четыре ника, о которых я хочу рассказать, поэтому я перехожу к следующему. Ну а следующий ник, который я тебе рекомендую поставить в профиль, это COVID-19. Если ты спросишь, в чем же его крутость, почему его можно ставить, то здесь все очень просто. Например, когда ты играешь за предателя, ты напоминаешь то, что пандемия может убить каждого из нас. Также, если ты будешь играть с этим ником, то, пожалуйста, одеваешь ей маску. Также, пожалуйста, напиши в комментарии, как ты себя защищаешь во время пандемии. И все комментарии я пролайкаю. Этот ник также подходит во время того, когда тебя выкидывают с корабля. Когда тебя выкидывают с корабля, написано «Не я, а ты не был предателем», ну а куда интереснее «Не я, а ты оказался предателем». Также, пожалуйста, напиши в комментарии вариации применения данного ника, все интересные варианты я пролайкаю. Ну а я рассказал уже про третий ник, поэтому я перехожу к четвертому. Ну а следующий ник, он очень крутой, он сейчас тоже очень сильно популярен, и он особенно крут, когда встречается с ником, который был в прошлой части, с Путиным. И, наверное, ты догадался, про кого я говорю, про Навального, ник Навальный. Также с этим ником о тебе процентов буду вспоминать, когда тебя убьют. Ну а если ты будешь играть со своим другом в Among Us, то пожалуйста попроси его, чтобы поставил ник Путин, а у тебя будет ник Навальный. И тогда будет прям очень сильно прикольно. Особенно если кто-то из вас будет предателем. Ну а я перехожу к следующему нику. Ну а следующий очень крутой ник это ФБР или ФСБ. Если ты будешь брать себе этот ник, то тогда еще одевай фуражку. И также можно писать в чате то, что я например про тебя все знаю. Ну а я знаю, что тебе стоит подписаться на мой канал и поставить лайк на этот видеоролик. И прежде чем выключать это видео, я тебя попрошу, чтобы ты написал в комментарии, какой ник по твоему мнению самый лучший. Также напиши свой вариант ника и возможно он попадет в следующую часть. Также над этим роликом я очень сильно старался. И это такой еще стимул подписаться на мой канал, потому что мой канал смотрят 95% людей без подписки. Это прям очень сильно много. Также, пожалуйста, напиши в комментарии, э, про что мне снимать видеоролики про Brawl Stars или Among Us. Потому что я боюсь, что Among Us резко упадет, и поэтому придется снимать какую-то другую игру. Ну а ты был на канале ТВ. Пока-пока.